Всем привет! В этом видео вы узнаете о том, как зарегистрироваться в личном кабинете на сайте orderflowtrading.ru и о том, что в нем находится. Личный кабинет необходим для приобретения лицензии, просмотра информации о вашем тарифном плане и времени окончания демо доступа или лицензии, общения в онлайн-чате и подключения вспомогательных функций. Также мы перенесли в личный кабинет управление партнерской программой. Видео с подробным описанием этого функционала будет позже. Итак, приступим к регистрации. Первым делом заходим на сайт orderflowtrading.ru и в правом верхнем углу нажимаем «Вход в аккаунт». Далее нажимаем «Регистрация», вводим имя, электронную почту и номер телефона. После этого нажимаем «Продолжить». Проверяем электронную почту. В полученном письме содержится логин и пароль для входа в личный кабинет. Нажимаем «Перейти в личный кабинет». Рассмотрим функционал. На верхней панели есть вкладка «Партнерская программа». Здесь можно будет получить информацию о партнерской системе, узнать реферальную ссылку и увидеть список рефералов. Здесь можем открыть корзину и увидеть список добавленных продуктов. В правом верхнем углу можно выйти из аккаунта и посмотреть профиль. В профиле вы можете указать свои персональные данные. Эти данные будут необходимы при оплате лицензии, а также для восстановления доступа к аккаунту. Слева можно увидеть логин и пароль вашего аккаунта. А в разделе «Личный кабинет» отображается информация о купленных продуктах, тарифном плане и подписке. На вкладке «Атас Магазин» можно оформить демо доступ к платформе или купить лицензию платформы Атас. Ниже можно получить информацию о покупках и заказах. Здесь отображается номер счет фактуры, дата создания счета, метод оплаты, а также статус платежа. В профиле можно настроить свои данные, нажав на «Контакты» Можно заполнить форму и отправить письмо в службу технической поддержки от АС. Также здесь можно увидеть адреса электронной почты, официального сайта форума и информацию о графике работы технической поддержки. Как видите, теперь вся необходимая информация находится под рукой в новом личном кабинете. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях под видео. Если вы еще не подписаны на наш канал, обязательно подписывайтесь и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о новых видео. До встречи в следующих видео!